Передовые войска Роя заняли вход в лабораторию. Гибриды находятся внутри. Там они умрут. Что у тебя? Меня ждут войска. Хочу предупредить. Лаборатории руководит доктор Нарут. За годы своего существования он сменил множество обличий. Именно из-за него я сейчас такой. Значит, он не тиран. Протас? Точно не зерк, иначе я бы знала. Он не принадлежит ни к одной из этих рас. Его создал Амун, древний зел Нага. Я узнала об Амуне на Зерусе. Он мертв. Однако живы его творения. Наруть самое опасное существо из тех, что встречались тебе. Он ждет тебя внутри хм. Да, то есть забавно получается Вроде и не Зерка, вроде и не тирана, вроде и не протас Руководит тиранской лабораторией, да? Вообще великолепно это все звучит как-то Из области фантастики Ну, конечно, понятное дело, это фантастика Но это вообще прям жесткая фантастика Окей, нас даже никто и особо не встречал. Керриган. Лабораторию охраняют гибриды. Ужасные порождение опытов наруда. Это оружие, которое может поставить точку в финальной битве. Поглядим. На самом деле, конечно, с гибридами я уже знаком. Из сетевой игры мультиплеерной. Моя месть свершится. Уничтожь, гибрида, иначе он убьет тебя. В атаку. Скорее. Для нас нет прекрасно. Разумеется. Уже есть какой он сильный? псионные сигналы гибридов по всей лаборатории. Угу, тут целая куча тиранов значит, еще стоит поблизости. Не получится так с легкостью взять прорваться. Рой, Рой это, я. это еще камера гибридов. Так. Мне это не сильно нравится. Что на этот раз? Надо добывать быстрее тогда ресурсы бывать быстрее ресурсы плюс еще надо строить здание успевать даемые okay. давайте кого пухать сюда куда-нибудь кинем Нужно больше минералов. Это мой мир. Время пришло. Все подрустки ретроим. Самое время. Моя месть свершится. Надо больше надзирать версиров создавать. Так, слушайте, королева может здесь улучшать? Нет, она не может улучшать командный центр, к сожалению. Так. Не хватает. Нас. Исполните свое предназначение. Убейте всех. Моя королева, гибрид атакует тебя на псионном уровне. Нужно уничтожить его. Иначе тебе грозит смерть. Ну, спасибо, капитан, что очевидно. Нам нужно больше минералов. Так. Нам нужно больше минералов. Твоя королева слушает. <связь> <связь> это мой мир. Рой, это я. Ой-ой сколько вас Наша миссия продолжается Еще один гибрид, его нужно уничтожить Время Ну да, жестко у них там, конечно, армия Нам Меня они нафигачили не прям не Хорошо так Я позабочусь об этом Надо гибриды вносить. Это подозреваю, так просто мы туда не пройдем. Надо еще сейчас нанять дополнительного иска, блин. Нам нужно больше нам, нам нужно больше Веспена. Мы адаптируемся. Что на этот раз? Рой, это я. Наша миссия продолжается. Самое время. Один гибрид мертв. Для нас нет. Нам нужно больше бесстена. Теперь этот бруталист мой, то на этот раз это не хватает надзирать враг нашего сна. Все падут перед Роем. Мы отоптиваемся. Надо yeah that's net pretty good Минерал, нам нужно Гибрид начал псионную атаку Исход этой битвы предрешен Минск будет страдать С чего ты это взял? Сейчас тебе покажу, что значит Зерги Нам нужно больше. Я позабочусь об этом. Нам нужно больше минералов. Я позабочусь об этом. Нам нужно больше... Я в опасности. Убейте гибридов. Все, идем. Сука. Неплохо он придумал в тех взять у меня базу снести. Нет, переиграл. королева срубшает. Сложно убить гибридов. Времени мало. Не гибридов, а гибридов. Ну, почему он говорит гибридов? Инструмент, которому место на свалке. Не слушайте его, бред. Мы уже захватили большую часть лаборатории. Мы... Обнаружены новые сигналы гибридов. Я позабочусь об этом. Разумеем. Нам нужно больше. Теперь принадлежат ройю. Отлично. Теперь нужно добить гибридов. Тревога. Еще один гибрид начал псионную атаку. Твоя королева слушает. Так, как до него добраться? Мне интересно. А вот здесь нам противнил. Видимо... Армия стала большая. Теперь да, теперь мы по воюем. А, я теперь не могу же нанимать Нам нужно больше паучков. Нам нужно больше Нифига, он мощный какой Так, так, так, так, слушайте. Да, у меня же есть там еще одна база, блин, я не совсем забыл. Так. Нам нужно больше минералов. Месторождение минералов. Отправляем просто туда всех. Что тут было? -что? Королева, ты под псионной атакой гибрида. Чувствуешь, как их ненависть заполняет твой разум? Ну, мы прорвемся, я думаю, с легкостью. Она Сейчас наказала. я уже накопил столько войск. Просто жесть какая-то. Меня, но у тебя по-прежнему нет шансов как только это кончится я приду за тобой обнаружены два сигнала гибридов они в непосредственной близости непосредственной близости нифига себе да прям около базы вообще чё Так. А, у меня все уже предел. У меня уже предел войск. Ну ладно. Блин, жаль, я не могу подлечить бруталистов. По-моему, ничем я не могу их подлечить, если не ошибаюсь. А, то есть я могу 120 возродить, да, зерглингов? Ой, жесть. Так, давайте-ка пока устанавливаем базы. Да-да-да, я забываю совершенно об улучшениях. Вообще, просто о них забываю. Ну, войск, кстати, у меня не так уж и много. К тому же не забываем, что бруталистки почти дохлые. Блин, долго, да, будет идти? Очень долго. Моя месть свершится. Ладно, давайте в атаку. Мы адаптируемся. Наша мисс. Невыполнимая команда. Используется максимально так что дождемся дождемся ли мы улучшения сколько она будет идти еще ну, ну успеем в принципе я думаю Сколько, интересно, вот этот ест у меня предела да. войск. Хм. Так, ну улучшения это почти закончились, уже немножко осталось. Так что там за что полтора минуты, я думаю, раз. мы сможем убить Я позабочусь об этом. Гибриды начинают раздражать. Уничтожьте их. Так, подожди, Керриган. 20 секунд. Будет страдать. Невыполнимая команда. Используется максимальное количество... Улучшение завершено. В атаку. Не ощущаем сигналов гибридов на этом этаже. Пусть трое переместится на нижние уровни. Уничтожайте все живое на своем пути. Народ что-то задумал. И я должна узнать, что. Заглянула в разум Наруда и увидела, что он служит ОМОНу. Наруд тысячелетиями пытался воскресить своего господина. Так, прошу прощения. За мой великолепный интернет, плюс еще за великолепный дуб, который просто блочит сигнал. Так, возвращаемся в игру э, хочу сказать вот этот вот доктор или как сказать его медик врач он ну, точнее вообще ученый да он не выглядит как какой-то ученый там не знаю протас или как возможно гибрид какой-то нет похоже что он как обычный какой-то человек тиран хрен знает почему он вообще Интересно. Как Нарут планирует Не человек. такое могущественное, божество, как Амун? Я думаю, с помощью гибридов они собирают псионную энергию. Но смогут ли они накопить достаточно, чтобы воскресить мертвого Бога? Ты говорила, что тебя снова превратили в человека с помощью древнего артефакта Зелнага. Но куда после этого делась вся энергия, которой обладала королева клинков? Ты думаешь, что гибриды в тот момент поглотили мою силу, а затем использовали ее, чтобы... О, нет. Если Нарут использовал для этого артефакт Зилнага, то мог накопить достаточно энергии для воскрешения Амуна. Хм, интересно, какого хрена тогда они просрали этот артефакт, если он настолько был важен? Нарут скрывается в лаборатории. Он пытается отградиться от меня, но я все равно чувствую его силу. Расскажи мне о нем. Я никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Но ты уничтожила древнего, впитала всю силу Зеруса. Он порождение пустоты, холодное и бездушное. Но его мощь запредельна. Мы ощущаем присутствие странных созданий в лаборатории. Помимо древнего служителя зла и гибридов? Да, это протосы, моя королева. Много протосов. Да, теперь я их чувствую. Толдаримы. Они добровольно служат Амуну. Поклоняются ему. Они поклоняются мертвому Богу? И это делает их еще более опасными гибриды у них сильная эссенция но я не могу ее собрать их создал народ думаешь ты получишь больше эссенции если встанешь на его сторону он служит тому кто может поглотить всю эссенцию мира ты говоришь об амуне я думаю он мертв и я прошу, чтобы он не воскрес Если он оживет, вся эссенция будет поглощена Развитие становится. я не допущу этого Интересно, как ты это не допустишь? Ты даже не участвуешь в битвах Мощная эссенция вожаков изначальных зергов расширила набор доступных способностей Достигая новых ступеней развития, ты будешь открывать по три способности. Заражение симбионтами. А в смысле, в чем прикол? Я могу заразить даже технику или только людей? Ну, точнее, живые единицы. Или только, или могу мех тоже заразить? Неизвестно. Я каждый атак и скорость кэрриган атаки временно повышается на 15%. Максимальный бонус к скорости атаки составляет... 75%. Ну, не такая уж и суперспособность, честно скажем. Время восстановления затрат и энергии на использование способности снижено на 20%. Но это тоже, я бы не сказал, что уж супер, что-то интересное. Мне нравится заражение симбионтами очень. Потому что, ну, я, конечно, не понимаю, в чем именно прикол данной способности. Может быть, она может только использовать чисто на, ну, на живых, на биотиках а на мехах, например, не может. тогда, конечно, эта способность не очень интересна для меня. Ну, попробуем, если что, потом в принципе можно все равно сменить в любой момент. так, эволюция новая. давайте посмотрим, что там у нас. готов к улучшению обнаружены дикие хозяева стаи. нужно вернуть рою, разработать новый подвид муталиска. ну поглядим. Поближе. Сигма Центавра. Защитная платформа Доминиона. Дикие хозяева стаи поблизости. Ракетные турели эффективны против муталисков. Без хозяев стаи безвыходная ситуация. Найдите хозяев стаи. Мы получим их эссенцию и разгромим доминион. Ага, хозяева стаи летают где-то в космосе. Зашибись вообще. Логично, как я не знаю. <клёх> Логичнее некуда. По сетке можно, но надо только, чтобы были люди. Так я часто играю по сетке. Хозяин стаи выстреливает симбионтов. Дистанционно атакует наземные цели. Высылаю муталисков. Защитят хозяев стаи. Воздушная поддержка. теперь можно осуществить прорыв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 Мне ну да, в принципе, неплохой, получается, контроль как воздуха, так и земли. -хур, хранилище ресурсов доминиона. Полезный юнит, получается. Обнаруженные обломки транспортного корабля. Внутри Джоривые кристаллы. Джори используется в экспериментах. Усиливает псионный потенциал. Нужно заполучить. Завершено исследование эссенции изначальных зергов. Создан новый вид стрекоза. Можно начинать нападение на Доминион. Но ну, этот Юнит, по-моему, как чисто поддержка. Он даже атаку не может нормально стрекоза. осуществлять. Тактическая боевая единица. Тактическая цели притягивает к себе. Может притягивать союзников или противников. Пересеките реку и переправьте операции на другую сторону. А, их надо было перевести, Я, блин, тупанул. испускает парализующий газ под его действием противники не могут атаковать разгромите бункер последний оборонительный рубеж вперед уничтожьте все живое Это что такое? Операции не могут преодолевать вертикальные угу. склоны. Стревозы помогут затянут наверх. Так, ну давайте сначала я, начнем с танков. они умеют стрелять еще и по воздушным целям. Ну, как видно, весьма херово они стреляют по воздушным целям. Джори захвачен. Нужно подготовить ДНК для мутации муталиска. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код муталиска готов к интеграции. Жду решения. Но мне больше понравились вот эти вот э, хозяева стаи, потому что, ну весьма эффективный отряд получается в битве. Прям вообще будет просто выносить наземное, наземных солдат, но в то же время нужно прикрытие муты, получается. Да, то есть мута у меня будет превращаться в хозяев стаи, и заодно я буду оставлять парочку, там, ну скажем, десятков муты, чтобы прикрывать хозяев стаи. У ну, нас стрекоза полезна тем, что, конечно же, она может притягивать войска противника, также <coughs> делать возможность, чтобы они не могли атаковать. Это все весьма сложно контролить, для меня будет. Я макро очень фигово умею делать. Так что, наверное, все-таки я оставлю свой выбор на хозяинах стаи. Мне они больше понравились. Я их, наверное, и буду использовать сейчас как раз. Попробую в следующем сражении. Чисто играть от муты И хозяев стая посмотрим, что от этого выйдет